Учился, хорошо, закончил ПТО на автослесаре. Потом я понял, что способен на большее, поступил в Академию транспорта, город Новосибирск, на профессию инженер-эколога. По профессии я сейчас инженер-эколог, инженерная защита окружающей среды. Но в те годы данная специальность была не востребована, и мне пришлось пройти следующие пути. Я работал грузчиком, таксистом, менеджером, торговым представителем директором производителя до филиалов, был директором по трех компаниях и был учредителем и владельцем трех компаний. Я прошел путь от бедного к богатому. Я ошибался и снова становился бедным. Потом снова покорял новые вершины. В какой-то момент я понял, что я живу не просто так в этом мире. Я хочу созидать, я хочу творить добро для вас, для общества в целом, для своих детей, для ваших детей для наших внуков. И в какой-то момент я понял, что мне нужно создать продукт, какой-то проект не только для себя, но и для вас, для всех людей. Так, чтобы нам спустя десятилетия и даже после нашей смерти, а всем смерти было не стыдно, чтобы нас помнили добрым словом, чтобы нашим детям и внукам было на что посмотреть и, соответственно, воспользоваться. Также хотелось бы отметить очень важный момент. Я понял, что миссия моей жизни, это стан 7.0. Это время созидать. Это время творить добро, делиться добро. и самое главное, рассказывать всем. Наша задача популяризировать. Потому что, когда людям вокруг хорошо, и мне хорошо, я благодарен каждому партнеру нашего проекта. От студента до пенсионера. Мне очень приятно, и я очень рад, что вас много в нашем проекте. И настанет момент, когда нас будет столько, сколько горы в этом море. Ну что, друзья, всем добрый день. Давайте немножко поаплодируем друг друга за то, что вы все собрались. Спасибо. Меня зовут Николай Соболев, я представлю сам с города Новосибирск, мне 32 года. Партнерскими программами занимаюсь уже прилично, практически 10 лет. Многие меня здесь знают да, уже и давних-давних времен, вот, я начну открою мероприятие, вот, мне такая вот досуженность, можно сказать, честь, да, правильно, вот. Давайте, ребят, рассаживаемся и отвлекаемся. Сегодня все, кто пришел на это мероприятие, возможно, да невозможно даже, а у многих, кто новичок, кто только зашел, в этот бизнес, да, может измениться кардинально качество доходов. Кому нужны деньги здесь? Поднимите руки. А кому нужны большие деньги, да? да большие деньги не селешь Вот. Это у нас первое мероприятие такое в Новосибирске. Да и в принципе. Кто знает, а кто знает что в Калпце мероприятие было вместе с Артемом Казанцевым? Не все. А мы даже были. Вот у нас ребята были. Давайте им поаплодируем. Молодцы, Небольшую снижечку сделаем. А, а поднимите руку, кто у нас из Москвы. Есть такие люди? А из Сочи? Из Сочи есть человек. Поаплодируем. Предел человек из Сочи. Спасибо. Так, а как вот? Новосибирск. Поднимите руку. Ребят, молодцы, я бы вас... Скажите, какие города они назвали, поднимите руку сами. Туапсе. Туапсе. Туапсе еще есть? Сергей подносим аплодисменты вам, спасибо, что а -а -а -а. ты не Кто еще? Красноярск, да? С а сколько людей? Двое. Двое, ребят. Молодцы, ребят, спасибо, что ты не видел. Открытываешься? Туапсе". Туапсе, да? А -а -а. Отлично. А мы вдвоем, да? А, ну все, с обсудим вместе приехали. Ребят, спасибо вам. Давайте поаплодируем тоже всем. Замечательные партнеры, Ребята, вот спереди, спереди ряд, да, спереди и дворе, да, это те люди, которые заработали тут денег. Если что, можете потом спросить, как это они сделали. Очень хорошие доходы сделали. Вот. Ну и что, как получилось, то вообще я попал в этот бизнес. Александр Пленов? Вместе с Артёмом Казанцевым э, позвали меня, тут, наверное, штампы, да, чтобы здесь еще раз, два, вот, скинули ссылку, зарегистрируйся, надо протестировать статус 7.0. Ну все, начали тестировать. Несколько недель ушло на на выявление ошибок и так далее. Ну и я там сильно так активно участие не принимал, думаю, ну молодцы ребята, что-то там делают. А Александр еще год назад, а может даже чуть больше, он мне рассказывал про его бизнес-идею. Я его не услышал. Я говорю, это какой-то космос, мне это неинтересно. То есть, ну, либо неинтересно, но я понимаю, что это капец как бы, сложно реализовать. Очень сложно, потому что идея его действительно очень глобальная, очень интересная. И вы знаете, э, на сегодняшний день я понимаю, что это все реализуемо. Потому что проходят интересные переговоры у нас и в Новосибирске, и в других городах, с предпринимателями. Все, у всех сейчас сложности. У предпринимателей сейчас ну, не очень хорошая ситуация на рынке. То есть у них, если там несколько лет назад у них ну, доходность была там, допустим, миллион, то сейчас в 10 раз меньше. Там, абсолютно, еще что-то, и так далее. То есть, ну, все, как один, говорят, что очень нехорошо становится. Вы знаете, как произошло из этой пандемии, что, э, вот кто знает, что, что такое там, не знаю, форекс, бижет, трейдинги, торги, поднимите руку, да. Вот, вы знаете, да, что есть такие графики, пошло вверх, это прибыльно, пошло вниз, это не очень. Предприниматель, вот, сейчас такая же ситуация, у многих, я не говорю за всех, у многих сейчас пошло график туда, вниз. У нас сейчас какая возможность, да, с вами в руках? То есть я говорю, Александр, ты прям со своим бизнесом в эту пандемию, как палочка выручалочка Вот, ну в общем, начали разбираться. У меня прилетело 4-8 рублей, то есть такие там, небольшие доходы. И все, мы с Сашей позвонились, надо встречаться, надо общаться. Встретились, и сидели в машине, разговаривали. Не было еще никого полтора месяца назад. Он мне рассказывает, рассказывает. Я пытаюсь с этим разобраться. Вы знаете, мне больше всего понравилось то, что я ничего не делал, и я заработал денег за то, что у меня в маркетинге стали люди переделывать. Я решил его разобрать, как он это сделал. Когда я понял, как это он сделал, вот мне понравилась его фраза. Есть такая новогодняя игрушка, знаете, берёшь так, человеческая снежинка, берёшь так, ты и он 10 снежинок. Или 10 человечек. И вот он, говорит, я думал-думал, как сделать маркетинг и вспомнил, говорит, эту игрушку, я, говорит, сделай 10 маркетингов. А потом он, что 10? Делай 20. <реклама> <реклама> я, я, я очень, там, снялся, действительно, он рассказывал все как есть. А кто знает, почему 7.0? Потому что 7.0. 7.0. Молодец. А где? после единицы, какой какой единице? точка ноль, это значит, такую цифру может заработать здесь каждый участник. И мне казалось, я говорю, Саш, это вообще какие-то цифры, 100, 200, ты что, это вообще нереально. Вы знаете, сегодняшний день у меня вчера зашел человек на С-13 первой линии. Представляете, в линии. Я даже не знал, что он заходит. Они уже не говорят что они заходят, они сами это все делают. Мне 50 с лишним процентов пришло, представляете, как приятно. Время было 2 часа ночи, я занимался подготовкой сегодняшнего дня. Как вам, кстати, организационный весь процесс? Спасибо. Это только начало, ребята, на первом мероприятии. Имейте в виду, что таких мероприятий будет очень много, масса. Поэтому вы первые люди, которые сегодня познакомитесь здесь со всеми, вы молодцы. Вы сделали правильный выбор, что приехали сюда. Я с Александром общаюсь чуть ли не каждый день и с Артемом Казанцевым. Кто знает Артема Казанцева, Поднимите руку. Да, это наш друг, партнер, наш человек с вами. Он большой молодец. Вот. И... Мысли, так знаете, плывут, утекают, немножко как бы ну, это, мандраж такой, но приятный очень, друзья. Поэтому я вас хочу поздравить многих, потому что вы многие начнете здесь зарабатывать очень серьезные деньги. Я не могу сказать, сказать за всех, потому что здесь все зависит от вас, от каждого. Но здесь очень серьезная поддержка, здесь очень хорошая помощь. В плане того, чтобы все разобрались, заработали и начали помогать своему окружению. То есть это уже происходит. Даже есть случаи, представляете, у меня есть партнер, у них дома было все не очень хорошо из-за финансов. И, то есть, вплоть до развода. Я пришел со статусом, я ему подарил 12 800 рублей на 8 матриц, 7 сколько это? 7, да? 7 матриц. Просто подарил, потому что мой знакомый, хороший друг, то есть, я, ну, просто подарил. Ну, я же половину же вернул, да? <смех> <Такое щедрое основание. смех> да. И а, вы знаете, я впервые услышал в свой адрес, такой номер хороший слон. Это, знаете, как приятно, когда человек просто звонит и говорит, ты первый человек в жизни, а ему уже 50 лет, первый человек в жизни, который не сделал такой подарок. Хотя он уже тоже там, около десяти лет развивается в партнерском программе. Ни один его, получается, человек не того, то, что сделал я. И он включился как машинник, я не знаю, он, как истребитель какой-то начал работать. Мы начали проводить встречи, ну, вторую, мы в его офис забрали под статусе ноль. То есть это все уже такая пежуха. Он за второй день, за два дня, там, больше ста тысяч работает. И дома все наладилось. Сразу. Потому что он объяснил жене, что я нашел серьезный бизнес, серьезную возможность, которая нам сейчас очень хорошо поможет. Вы знаете, он уже заработал больше полмиллиона. Может уже миллион, я не знаю. Я уже не контролирую, кто сколько заработал. Вот. По поводу моментов, знаете, вот в каждой компании пишется история. В каждом проекте ну, создается какая-то репутация в самом начале. Немножко скажу о репутации здесь, да. Первый момент это кто помнит, когда было завести деньги нельзя, а вывести можно. Помните был такой случай? Поднимите руку, кто помнит. Завести нельзя, вывести... А, завести нельзя было завести деньги, но вывод работал. У нас вывод в статусе работал, а вывод не работал. Я думаю, мне кажется, это первый случай в жизни всех компаний, когда не работал, вот, но вывод работал. Это было очень интересно. И я, частично, тоже также помогал Александру, И Артем большой молодец. У него, ну, Артема хорошее, потрясающее познание, как все грамотно делать. Ну, сами понимаете, опыт начинает как бы, работать на себя уже да, чем больше опыта, тем больше знаний, то есть, как, что, куда, зачем, почему в этом бизнесе. Этого не было, но это уже история, понимаете, это уже, об этом просто люди говорят, что вот, вот так, а потом все решилось, через два дня. Второе, так как здесь все просто, все разработка, на чем у нас? На Телеграме. Телеграм-канал, телеграм да, там чат, ну что. А, все, а, то есть это действительно потрясающая простота. Очень просто работать, регистрировать, выводить, заводить деньги. Ну, классно же? И что нужно для заработка, кстати, о он... заработка? Просто телефон. Не ты, Саша. Телефон. Я вас там оставил. оставил. Нужно только телефон. И вот с помощью телефона я за полтора месяца здесь заработал почти 3 миллиона. Представляете? Спасибо. Я работаю уже больше полутора месяца, да, там не знаю, дни 50, наверное. Но я работаю как? До 6, до 5, ну, до 5 уже редко утра. До 6, до 7 утра. Стою в 11, 12. Кто видел вчера, я в чате даже в полпятых или в 5 информацию, в 8 утра пошел в электробагер, 6, сегодня я здесь. То есть и так у меня уже режим. Когда я был в Москве, вот неделю я работал в Москве, вот когда я там, я не знаю, я в днях вообще тут уже не плаваю. Не месяц, я знаю, что сейчас зима еще выглядит. я за такие деньги готов работать, а вы готовы? Понимаете, это серьезно, как-то вы грустно-то сказали. Вы готовы зарабатывать 3 миллиона за 2 месяца, за, там, знаю, за полгода даже? Я посчитал просто, если на примере вот на этом сейчас нарисовать, сколько люди зарабатывают у нас в месяц, 20-30 тысяч рублей, это в год 300-400 тысяч. В год. То есть за 2-3 года можно заработать миллион. А в этом бизнесе за полтора месяца, за 2 можно заработать за 1 миллион В этом бизнесе. Это сумасшедшие деньги, мне кажется. То есть я понимаю, что я то есть даже сейчас уже готов, я готов дать таким деньгам, и многие другие люди. И это будет происходить, то есть у нас очень много людей будут выстреливать на очень серьезный доход. Вот в чате 33 тысячи человек, да, почти, 32 тысячи 32 человек. Это вообще малая часть еще, представляете, это представь, но это очень много. Ни в одной компании таких быстрых результатов не было. Это серьезно, это история, опять же, это опять же репутация. И... Так как здесь все просто, мы сейчас проводим такие залы, мероприятия, что начнется, что начнет происходить? Начнется еще больше объединения. Потому что сегодня вы получите ответы на все вопросы, если у кого-то еще они есть. Дальше, по телеграммам. Была, была табличка с камнем села, помните? Знаете, как это получилось? У нас люди начали реферальные ссылки свои сбрасывать людям в личку. Там, привет, на тебе ссылку, привет, ну, допустим, да. И человек видит вверху, добавь контакты, либо заблокируй, пожаловался. И так как много спама произошло, люди нажали, заблокируй, пожаловаться, и Телеграм просто повесил скат. Понимаете? А она неприятна для многих вот этого вот, вывеска. Саша еще как-то смеялся, говорит, давайте назовем проект скат. Я, я, он, очень, он, молодец, он, он молодец, В общем, я рассказал немножко о себе. Дальше мы потом можем общаться. В интернете много зумов, в не будем проводить много встреч. Давайте я сейчас представлю вам все-таки того человека, который изменил мое качество жизни в корне уже, да, кардинально. Потому что я пришел очень много. Я подарил больше, кстати, полмиллиона партнеров. Ну, я заработал, подарил. У меня 60% берут. Берите это, и не жалейте 3 тысячи, тысяч. Потому что в дальнейшем этот человек может стать кем? С 10, S11. Это опять же, да. То есть, когда есть такой момент, если очень чпетельный. Ну, по-дружески же бывает, там, приглашаешь партнера, там, друга, там, заходи на СС-10, он уже в тебе 60% вернется. Давай я тут нет, не обратно. Да, да, да. Ну, я делаю 50 на 50. Давай, то, что придет пополам. ну, это по-дружески. Понятно, да? То есть, ну, я так делаю. Хотите делать, хотите нет. А второй момент, если ты ему 3000 подарил, а потом он берет здесь 10 ты просто говоришь, ну, ты что, другая, тебе и так трешку подарил, давай ты же заработаешь здесь 8 миллионов. Да? Вот, есть такой момент. Друзья, тот человек, который собрал более 30 стран за полтора месяца, в чате более 30 тысяч, в проекте зарегистрировано почти 100 тысяч человек. Почти 100 тысяч человек за полтора месяца. Десятки сотни тысяч людей заработали с шикарными деньгами. Автор и основатель проекта «Статус 7.0» Александр Владимирович Блинов. мне приятно, я думаю, каждому из вас приятно, то, что собралось большое количество людей в нашем проекте. И на чем хотелось бы сделать акцент? Вот многие из вас, особенно новички, думают, сетевик, кто такой сетевик? Я не сетевик, я не приглашаю, все остальное. Так вот, я вам открою маленькую тайну, я не являюсь сетевиком, никогда им не был. Я был менеджером по продаже, директором по продажа, но никогда не был сетевиком. А, то, где сейчас я нахожусь, и... Тот человек, перед которым которого вы видите, и который вам говорит, первый раз на сцене. У меня сегодня дебют. С 2008 года я осознанно отказался от всех социальных сетей. Почему? Потому что это иллюзия дружбы, потому что у нас друзья ВКонтакте, Инстаграм и в других сетях. В ну, тот момент не было сети в Инстаграм, там, майл допустим, как у Друзей тысячи, а по факту мы одиноки. Помимо этого, мы каждый день тратим минимум 4 часа, некоторые даже 8-12 часов просто на игры, на бестолковые, так скажем, переговорки. И я решил отказаться, потому что соцсети на самом деле воруют наше время. И что хотелось бы отметить? Есть такое выражение – рыба гниет с головы. На данный момент вы, перед вами как раз та голова. И хотел бы рассказать краткую историю, то есть э, как я рос, какие мысли у меня были. Может кто-то помнит из вас такая, есть линеечка, где есть ну, школьная линейка, где есть различные там, флажки, какие-то узорчики, треугольнички и так далее. Но, если не ошибаюсь, помню, ну, был второй или третий класс в моей жизни, в моей школе, я взял эту линеечку, взял ванну, я начал какие-то схемы. На тот момент мне были непонятны эти схемы. Но я их чертил, осознанно, мне это нравилось. А, наверное, поэтому я и стал инженером экологом инженером окружающей среды, защита окружающей среды. Но, к сожалению, данная специальность была не востребована на момент окончания института, моего академии. Вот. И в то же время, примерно чуть попозже, там, лет 12-13, я задумался, причем такой свет, свет сверху, такой пучок, на меня нашел. И я такой думаю, отлично я живу. Я, живу, ну, я понял, что у меня есть какое-то назначение, что для чего-то чего каждый, на самом деле, из нас, и из вас, каждый из вас, для чего-то мы живем в этом мире. Просто есть так называемый капитализм, есть наше образование, которое внушает нам, внедряет э, в наше мышление, в наше сознание определенные мысли, определенные, так скажем, алгоритмы действий. Я тот человек, который, выходя из дома, я понимаю, то, что заходя в аптеку, в магазин, ну, у нас прохлит немножко связь, но ничего страшного. Какие-то другие заведения, это те модели, которые созданы не нами. И если мы куда-то заходим, это выбор без выбора. Для чего я все это рассказываю? Потому что я тот человек, которого не устраивает то, что есть в мире. Я вижу четко, что есть отрицательные моменты, их очень много, безусловно много. А, приведу даже такой момент, а, чему не учат в школе, в колледже, в институте. А с чем сталкивается, я думаю, столкнулись большинство из вас. А, например, когда мы влюбляемся, находим в себе ну, мужа, жену, а у нас такие розовые очки на глазах. Мы пребываем в гормонах, а, в химии так называемой, мы любим друг друга. И мы думаем, ну все любой добро Мы будем с этим человеком навсегда, пока смерть не разлучит нас. Так вот, это обман. Когда мы заходим в какой-то бизнес, когда мы заходим в какую-то коллаборацию, в том числе и семейную, мы должны рисовать. Берете листочек, ручку, я, он, либо я, она и вариации событий. То есть он, она может влюбиться, он, она может умереть. То есть вариаций событий много на самом деле. Я могу влюбиться в кого-то. Я могу умереть. И когда люди сталкиваются с проблемами, которые у них в голове отсутствовали, в принципе, у них паника, у них депрессия, кто-то садится на алкоголь, кто-то на наркотики, кто-то, к сожалению, заканчивает жизнь с моралистом. Почему? Потому что люди не знают, как действовать, не знают, как жить по алгоритмам. И если изначально человек, когда влюбляется, рисует себе все вариации событий, он четко понимает, что если произошло, то-то нужно сделать это. Проще говоря, если от вас ушел муж, либо жена, вы должны максимально быстро перестроиться. Без каких-либо эмоций. Может, это где-то, ну, механически, но это так. Это жизнь. А иначе ваша жизнь, она сломается. У большинства ломается. Потому что психика, она вот, такая очень тонкая штука. А теперь, что касается, скажем, грустного Что касается нашего проекта. В определенный момент в моей жизни, когда у меня было четверо детей, так скажем, жена была беременна моей младшей любимочкой, тут отдельная история, он родился шестимесячный, недоношенный, 630 грамм, на данный момент ему два, почти с половиной годика, он бегает, активный, разговаривает предложениями, в общем, все супер, и мы рады, потому что были там и плачевные ситуации, когда жена была на сохранении. Инкубаторы людей воспитывали, они как даже И сердцем проблемы, и на глаза операцию у малышей. И мы молились, а каждый из нас в той или иной мере верит все-таки в Бога, либо Всевышнего, что там, в космос, не суть важно, что мы верим. Вот в этот момент я задумался, даже раньше немножко задумался, я думаю, ну вот проходит, года, мы живем, мы стареем, когда... однажды мы умрем, никто из нас не избежит этой участи. Я подумал, а чем я занимаюсь? Мои дети растут, они спросят, папа, а что ты делаешь? Кем ты работаешь? Что ты сделал в этом мире? И я понимаю, что на самом деле ну, сказать-то нечего. Ну да, продавки, там, баночки, скляночки, товары, стройматериалы. Я был там, действительно, то, что в ролике обо мне рассказано, оно правда. Проще говоря, каждое слово, которое я говорю, и каждое слово, которое я декларирую, оно правда либо будет правдой может так запозданием, но не из-за меня. Я подумал, нужно своим детям сказать, вот этот ресторан мы сделали с нашими партнерами, там, кафе, производство какие-то и так далее. На данный момент, если смотреть на нашу страну и экономику в целом, и самое главное, на людей, я думаю, большинство из вас согласится, то что большинство из нас, из наших друзей закредитованы, являются в Кабале, Проще говоря, мы попали в капкан. А теперь, внимание, поднимите руки, кто из вас в кредитах, либо кто из ваших ближних кредитах. Так, я, я думаю, на самом деле, вы думаете, что где-то там за углом коллекторы, и вас поймают. Потому что, на самом деле, по моим наблюдениям, а у меня опыт общения, с крупными директорами предприятий производства – это более тысячи людей. С недавнего времени я начал общаться с долларами-миллионерами. И проблема, на самом деле, у всех одна. Проблема – в отсутствии дохода. Как мне парадоксально сказано, потому что я с миллионерами встречался вот, в Сочи, в Москве за последние две недели. У них вроде все есть. У них есть отели, заправки, бизнесы, рестораны и так далее. И они говорят, Саша, а у нас нет покупателей. У нас нет людей, которые тратят в наших бизнесах деньги, и, проще говоря, они подъедают свою подушку безопасности. У них там много миллионов и они подъедают Так вот, задача нашего проекта, а я подчеркну, наш проект – это на самом деле не сетевой проект. У кого-то, может быть, там что-то в голове щелкнет сейчас, но это не сетевой проект, потому что чем мы занимаемся? Мы объединяем людей на благие какие-то созидательные направления. Если взять, допустим, а у меня когда-то было рекламное агентство, я занимался более 10 лет рекламой, я знаю, что каждая работа, она оценивается, она оплачивается. Если брать, допустим, промоутера, который по линии метро либо на остановке где-то раздает вам листовку, он получает деньги, например, от кофейни. Вот. И вы эти деньги тратите, тратите в итоге, когда приходите в кафе, заказываете кофе, вы их тратите. То есть с ваших же денег идет оплата, Промоутеру. Вот то же самое мы делаем. То есть, когда мы дарим подарки, а у нас все транзакции в нашем проекте, я подчеркнул, являются подарками добровольными, безвозмездными, не обещающих чему-то... Ну, Проще говоря, у нас нет ответственности перед вами, но мы делаем, мы доказываем делами. Когда вы дарите подарки, за что вы дарите подарки и кому? Есть цепочки людей сверху вниз. Петя позвал Наташу, Наташа Марину, Виктор и так далее. Вот, ваш до вас заправим. А люди, люди проделали колоссальную, колоссальную работу. Колоссальную работу проделали, потому что все мы немножко вредненькие, у всех есть определенные стереотипы. И когда нам какую-то вещь говорят, мы думаем, что ты мне впариваешь? Я же мудрый, умный. Я там прошел, прошел, прошла уже там десятки проектов, и при этом я бедный, я бедный, но я умный. Так вот, чем отвечает наш проект, и почему нас, люди, и вы, в том числе, большинство из вас полюбили, это искренность намерений, это глубина наших задекларированных задач, и мы их выполним. Я, как автор и основатель этого проекта, статус 7.0, мною движет не деньги. У меня нет во главе там угла, какого-то золотого тельца, Uh, у меня нет задачи обложиться золотыми покрышками, слитками и закрепнуться этим. Потому что я понимаю, то, что когда-то, ну, я люблю обещать говорить, когда-то я умру. Какие вы все. так вот. А деньги это не главное. Главное это оставаться человеком. Да, у нас в проекте есть три этапа развития. Первый этап, он, безусловно, необходим, это популяризация сообщества. Это самая сложная работа. Ну, я, наверное, сложнее не знаю, потому что бороться с теми стереотипами, которые в голове у вас и у ваших партнеров, сложно. Потому что, допустим, криптовалютчики, они не хотят слышать про подобные проекты, а у нас такой ну, социальный, народный проект те же инвесторы, которые привыкли закинуть 100 тысяч рублей и получать 700 рублей, 1000 рублей ежедневно. При этом они понимают, что ну, возможно будет скам. А как показывает практика, скам 100%. Вопрос времени. Он может, вот Вы можете закинуть 100 тысяч и потерять в эту же секунду. И поэтому мы перешли, исходя из нашего законодательства, исходя из того опыта тех проектов, которые параллельно с нами существуют, мы сразу убираем розовые очки с вас и с ваших партнеров и говорим, ребят, вы подарили деньги, они уже не ваши. Люди, тут же 10 человек по структуре сделали видеоролики, они тут же поделились с друзьями о том, что они заработали свои там 50 рублей, в некоторых случаях даже 200 тысяч рублей. А у нас есть примеры, когда не сетевики, то есть без опыта сетевого бизнеса, без опыта рифовозов, так мы назовем когда девочки, женщины у нас в день заработали 300 тысяч рублей. У нас есть опыт уже, то есть это факты, когда бабушки, дедушки при своих пенсиях там, 7 тысяч, 11, 12, они за 14-15 дней заработали 30-70 тысяч. Что мы имеем на данный момент? Мы имеем зарегистрированных пользователей около 100 тысяч, оплаченных пользователей около 40 тысяч, более двух тысяч лидеров, сетевиков и представителей классического бизнеса, которые заработали сотни тысяч и миллионы рублей. Передо мной выступал мой друг, я ему безусловно благодарен. Благодарен так же, как и вам всем. Но что его отличает от всех вас, нас и меня, то, что он с первого дня начал выполнять активные целевые действия. Я наблюдаю за ним, я с ним каждый день общаюсь, в день там, до ста раз мы с ним созваниваемся. Он работает 24 на 7. Он засыпает, когда у него газник-батарейка. В прямом смысле. Он просто вырубается, я ему говорю, алё, Коля, Коля, Коля. А Коля не алё. И вот Николай буквально там, через три часа, иногда через час, перезвонит мне и говорит, я уже бодр духом, я, я готов идти вперед, Так же, как и я. Я сплю последние полтора, даже, намного больше, немножко месяца. Сплю буквально иногда час, иногда три. Буквально вчера поспал пять часов, так сделал себе уходной условно. <связывая> <связывая> <связывая> и меня это радует, потому что таких людей, которые последние полтора месяца посвятили и максимально погрузились в наш проект, их уже десятки тысяч. Я только начало. Вы просто подумайте, вы на, сейчас на предстарте, вы лично знакомы со мной, вы лично знакомы с нашими лидерами, которые заработали уже больше 2 миллиона. Вы задумаетесь, почему у вас этих цифр нет? Ответ-то простой. Делайте целевые действия, не бойтесь. Каждый из нас, так же, как я сейчас вышел, у меня дебют, сказать, что я боюсь, я не боюсь. Потому что бояться бессмысленно. Тут же все просто, либо либо да, либо нет. Примет человек, либо не примет. Поэтому просто рассказывайте, но рассказывайте правильно. Вы рассказывайте не, не делайте акцент на доходы, делайте акцент на нечто, потому что наш проект это нечто. Это именно поэтому вы полюбили нас, поэтому у нас взрывная, так скажем, прогрессия, у нас максимальная космическая скорость развития нашего проекта. Буквально в этом месяце мы перейдем к следующему этапу. Первый этап у нас – популяризация, напомню, то есть задача набрать критическую массу здравомыслящих людей, которые планируют в этом мире сделать что-то полезное – созидать. А наш основной слоган – это время созидать. И вот последние там, две недельки у меня прошли переговоры там, с долларами-миллионерами, с представителями крупных э, классических бизнесов, и люди нас поддерживают. Ни от одного из них я не услышал такое возражение, как пирамида и так далее было возражение, я не понимаю, я не понимаю, почему, где прибыли, я не понимаю, потому что я вот как автор-основатель, ну, все говорят, это пирамиды, вверх стекается, стекаются деньги и так далее. Я думаю, многие из вас уже наблюдают то, что есть у нас экстрабонусы, эти экстрабонусы, они формируются из внутренней комиссии 5%, из внешней комиссии, это когда мы на ПР отправляем финансы, но ПР там тоже берет комиссию, там тоже примерно 5% остается, и со своего системного аккаунта, я 90, иногда даже 110% прибыли отдаю вам и вашим партнерам в виде экстра бонуса. Запускаю различные акции, повышение, повышение статусов и повышение статусов и акций тоже идет из того, что я мог себе положить в карман. Но я этого не делаю и не планирую делать в ближайший год. То есть наша задача набрать минимум 200 тысяч партнеров, которые будут открывать предприятия. Второй этап развития нашего проекта – это открытие бизнесов и создание рабочих мест. Наша задача – поднять с колен малый и средний бизнес. Наша задача – не перепрошивать ваш мозг, а оценить вас, потому что вы все разные. Кто-то учитель, кто-то музыкант, кто-то повар, кто-то сантехник, а кто-то автослеский. И глупо на самом деле бороться с вашим предназначением в, этом, в этой жизни, наша задача помочь вам. В нашем проекте разрешено через рекламный телеграм-канал после старта рекламировать любой ваш бизнес, сетевой, айпо инвестиционный, любой, ваша реферальная ссылка, ваш баннер, ваша текстовая информация с призывом, потому что многие из вас планируют там 10-20 источников дохода и соответственно рассматривают варианты коллаборации различных. В нашем проекте каждый из вас, начиная со статуса S11 и выше, любую свою идею, мечту, фантазию может оформить с помощью нас, лидеров, админов, выложить это в кнопку целевой доли, найти единомышленников, партнеров, которые, которые профинансируют ваше детище, и оно реализуется в жизни. Не просто будет фантазия где-то пребывать, оно будет иметь место быть в этой жизни. И каждого партнера от статуса S11 и выше мы, безусловно, будем поддерживать. Потому что есть люди, которые зашли на статус S1, как ни странно, это в основном люди старше 50 лет, зашли на S1, но нет денег у них. И буквально за месяц, там, за месяц с хвостиком, они, не вкладывая своих денег, только с помощью работы, с помощью популяризации нашего сообщества, они выросли до статуса S10. Это колоссальный труд, я понимаю, что это, прям с один 1 выйти на здесь, и это очень сложно. А на данный момент у нас какая тенденция? Сейчас уровень доверия у нас все выше и выше. Нас поддержало более 2000 топовых лидеров сетевого бизнеса и классического. Есть качественные видеообзоры, причем за эти видеообзоры мы не, не заплатили ни копейки, то есть это личная инициатива этих лидеров, они оценили. И у нас есть более 3000 видео кругляшком. Там, где, ну, я думаю, многие из вас э, тоже впервые, так скажем, в дебюте выступали в видео э, Я, кстати, тоже, только в этом проекте я стал медийным, Я открыл свое лицо не потому, что это какой-то структур или еще что-то. Я, наверное, скромничал. Скромничал показать свое лицо. Сейчас я его показываю по несколько десятков раз каждому из вас и в чате, и в канале. И вот сейчас перед вами выступаю. Поэтому не бойтесь. Рассказывайте все честно, прозрачно, с открытыми глазами. И все у нас получится. У вас. И также хотелось бы добавить то, что проект статус 7.0, в отличие от предыдущих проектов и, возможно, даже будущих. В чем отличие? В том, что я вот как автор и основатель, а у меня нет короны на голове. Заметьте. А почему нет? Потому что я ее сразу снял, разделил на миллионы коронок и у каждого из вас на голове корона. Это народный проект. Для чего я это сделал? Потому что я понимаю, что в образ времени придут люди и попытаются сбить с короны корону вот с моей головы. А вот сбить корону вот с миллиона людей, с миллиона партнеров они не смогут. <сёк> что хотелось бы у вас спросить? Кто из вас знает, какие акции на данный момент у нас есть? Поднимите руки. Екатерина. У тебя голос позволяет, поэтому скажи. Еще а, да, действительно, у нас эти акции есть, были. Екатерина, Екатерина ну, небольшой штучку допустила. Что хотелось бы отметить, а, те акции, которые я запускаю, у многих из вас есть какие-то внутренние группы, внутренние каналы для вашей команды. Запускайте акции, делитесь. Я на себе скажу, то, что раздавая, раздавки уже миллионы рублей, я вижу, то, что это идет на пользу. Потому что такая скорость, я такой скорости не видел. Но самое главное, Большинство из моих друзей-сетевиков, топ лидеров спикеров, они не припомнят за последние там, 10 лет, что была такая скорость. Это на пользу. Каждая тысяча, которую вы подарите, каждые 100 рублей, они в перспективе. А, если кто-то не разобрался с маркетингом, я расскажу. Каждый лично приглашенный, каждый лично приглашенный, который пронит идеи, который будет работать, он вам принесет более 1 миллиона рублей, согласно нашему маркетингу. Также хотелось бы дополнить Николая Соболева, что касается 7.0. 7.0, согласно моим расчетам, минимум, Что касается моим расчетам, каждый из вас, кто проявит активность, заработает на бумажке рисует 15 и 7 .0. Потенциал нашего проекта, нашего маркетинга для каждого активного партнера – это 150 миллионов рублей за 3-5 лет. И это гарантированно при условии вашей активности. И это минимальные показатели. Потому что максимальные показатели, их в нашем проекте нет. Есть минимальные показатели на пассиве, если вы заходите на S20, и под вами, ну повезло вам, вышестоящие там лидеры начали быстро приглашать, потом ниже подхватили, так скажем, стабильную палочку вы получите 550 миллионов рублей. Часть деньгами, часть э, прибыли от открывшихся бизнесов это один процент минимальный, и это супер, почему супер, потому что большинство сетевых компаний и классических бизнесов, они говорят, вот есть баночки, есть кляночки, есть акции, пифы, криптовалюта, изучают. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, у нас такого нет. То есть мы вас любим, ценим такими, какие вы есть. Вам даже не надо а, какие-то отрабатывать навыки, там, соцсети прокачивать и, и все остальное. Когда вы своих друзей приглашаете на шашлык, сауну, с детьми погулять, вы же не сидите, не подготавливаетесь. Здесь то же самое, не надо подготавливаться. Оставайтесь самими с, с собой. Как наш проект правильно продавать? А, каждое предложение – это продажа. Многие из вас не знают. Смотрите на своего друга, знакомого, даже нового знакомого. Вам нужно понять в первую очередь, чем он мыслит. С какой идеей, мыслью он засыпает и просыпается. Например, девочка работает в салоне красоты парикмахера может 10 лет. С высокой степенью вероятности она мечтает открыть свой салон красоты. Если это автослесарь, он мечтает быть владельцем искового. Соответственно, вам необходимо сказать. Друг, подруга, это тот проект, где все твои мечты могут воплотиться в реальность. Это тот проект, где ты за короткий промежуток времени можешь заработать большие деньги. На данный момент, я это видео говорил, нам доказывать уже нечего. Мы находимся на предстарте, десятки тысяч людей заработали миллионы рублей. И это факт. То есть есть видео-публичное, многие из ваших домов уже заработали сотни тысяч рублей. Поэтому просто берем и делаем, время создать. Сейчас я хочу передать трубочку, микрофон, микрофон Екатерине Бекера, это наш топ-лидер, очень можно сказать, бизнес-тренер, я ее не так давно знаю, но я ее уважаю, она замечательный человек, у нее замечательный муж рядом с ней, улыбается. Вот. Это та семейная пара, которая добрая, талантливая. И я рад, что каждый из вас в нашем проекте, я каждого ценю. И если раньше я мог сказать, то, что я заработал за месяц миллион 200, в день у меня там, 2 миллиона 400 рекорд, то сейчас я с гордостью могу сказать, с гордостью за вас, вы заработали, наши партнеры. Благодаря нашему проекту многие, уже десятки тысяч людей, заработали короче день, достойно. И вот это мне нравится. То, что действительно меня питает энергию, позволяет спать на 2-3 часа в день и снова быть богатым. Екатерина, жду тебя. Добрый день, друзья. Я вас рада приветствовать. Я, наверное, здесь постою, ничего страшного. Говорят, надо быть ближе к людям, да? Тогда люди к вам потянутся. Да. А, не видно, да? Эх, блин. Ну вот, ну, тут уже технический момент, да? Так нормально? Хорошо. Ну все, друзья, тогда не объясните. Ну, зато последним рядам мне будет хорошо видно. Вам, кстати, удобно там? Нормально? Слышно? Хорошо. Ребят, вы знаете, я благодарю Александра за столько теплых но больше всего за что хочется поблагодарить, я думаю, всем людям, которые сегодня здесь находятся, это за его проект Статус 7.0 и за то, с какой мы скоростью растем, развиваемся и насколько данный проект, также как основатель, добрый, открытый, честный и простой. Вот лучше не скажешь. И, потому что это так и есть. А, наш результат, а, наверное, с Колей тяжело сравниться, да? Он не такой может быть яркий, но тем не менее, я тоже считаю его достойным, потому что это только начало, это только старт, самый даже еще предстарт. А, мы сейчас на пути к первому нашему миллиону, статус 7.0, проделали уже полпути на этой дороге. Поэтому команда на сегодняшний день за, ну, около 50 дней мы в проекте, более 500 человек – наша команда. С разных городов и уже стран уже Казахстан тоже с нами. Поэтому, конечно, есть определенный опыт. Также в сети я более 20 лет. Первая сеть, куда я пришла, это была компания, всем вам известная, не буду называть, да, как раз вот где порошочки, БАДы и вся такая история – так вот, знаете, ребят, для того, чтобы сравнить и чтобы понять, вот, насколько действительно у нас а, в проекте «Статус 7.0» крутая история, а, это был 2002 год, я пришла только в сеть. У меня за год, за год работы, ребят, с товарооборотом, с проплатами ежемесячными, с выкупом товара и вот всей вот этой истории, а, 142 партнера было у меня за год работы. И сегодня за месяц с небольшим более 500 человек. Чувствуете разницу? Почувствуете. И там я за год, ребят, не заработала столько, сколько здесь за этот месяц небольшим. Вот и все. Я думаю, это говорит само за себя. Поэтому сейчас я попрошу, поставьте доску, пожалуйста, чтобы немножко порисовать. Я училка, вот, закончила пьес. Поэтому... Ну не могу я, Суть такая, да, вот Александр говорит, у каждого есть своя суть, каждый чем-то силен, вот я сильна тем, что я умею передавать информацию, и люди меня слышат, это не мое мнение, да, как бы я ни созналась. это ну, ваша обратная связь, за что я вас благодарю, вы пишете на моем канале в Ютубе, вы пишете на нашем канале Статус 7.0, и я это все, естественно, читаю, комментирую и лайкаю, конечно. Поэтому сейчас э, я хочу немножко уделить внимание такому вопросу, и, может быть, здесь есть, может быть, люди, которые новички, есть люди, может быть, которые сегодня сомневаются, стоит ли стоит вообще начинать, кто-то просто хочет разобраться, что это такое за статус 7.0, да, и почему все в таком восторге. А, так вот, э, я хочу немножко, знаете, поговорить об актуальных таких вещах, а, и я хочу поговорить о результатах. И вот э, в этом ключе э, будем с вами вместе, совместно разбираться, откуда же берутся результаты и что именно является результатом. Согласны? Окей. Смотрите, э, вот исходя из опыта, э, вы все здесь, я вижу, что нет никого младше 18 лет, как и мне, уже не 16 многих. Поэтому опыт у всех жизненный большой. Мы каждый в жизни что-то делали, где-то работали, учились, у нас есть семьи, друзья, дети. То есть огромный жизненный опыт. И вот этот жизненный опыт нам подсказывает, куда двигаться дальше, что делать, что нужно учить, куда повернуться, в какую сторону смотреть, как зарабатывать. Так вот, когда я рассуждаю над тем, что же приносит результат, когда партнеры приходят на встречи и говорят, ну откуда, вот как результата достичь. Вот у меня первая мысль, я как филолог стараюсь всегда докапываться до смысла слова. Да? Вот что такое результат, из чего он состоит. И ну, так как я уже сегодня на сцене буду вам свое мнение да, высказывать, на мой взгляд, результат начинается с успеха. Вот именно начинается с успеха. Не в итоге должен быть успех, а это ваше начало. Для меня лично успехом является, давайте я запишу, чтобы глаза мозолила, мы так запоминаем, успех. Если вы сейчас, сейчас же все с современными средствами снялись, с интернетом, если вы сейчас забьете слово «успех» и откроете Википедию, то вы там обнаружите, значит, как расшифровывается данный термин, что успех – это удача в достижении чего-либо, какой-либо цели, какого-либо там своего там, мечты какой-то, да? что успех – это удача. Да? И я вот начинаю рассуждать. Интересно. То есть удача, на мой взгляд, это то, что вот как у нас экстрабонус. Он рандомный, да? Если карма хорошая была у кого-то вот в прошлой жизни, он словил экстрабонус. А то ну, у меня Ангелина на первом ряду сидит. Шесть тысяч экстрабонус получила на, там, буквально в первый, второй там, день работы. Да? Подписала партнера на сто рублей, словила шесть тысяч рублей. Классно? карма хорошего человека, много добра делал кому-то когда-то, а кому-то не повезло. Вот это называется удача, когда тебе вот она сопутствует или не сопутствует. А вот успех, ребят, это не удача, это работа. И в первую очередь это работа над собой. Работа над своими качествами, работа над тем, чего вы хотите, куда вы стремитесь, как вы хотите жить, как вы хотите, чтобы жили ваши дети. Вот это огромная работа. И э, я очень люблю э, иногда читать разных философов. Так вот, есть, э, все вы его знаете, Сократ. Он сказал замечательную фразу в свое время, как сейчас помню. Э, он сказал, успех э, – это высота вашей вершины горы, которая измеряется э, глубиной той ямы, из которой вы выбрались. Вот запишите эту фразу, кто первый раз слышит. Измеряется глубиной. Вершина вашей горы измеряется глубиной той явности, с которой вы выбрались. И понимаете, нельзя себя сравнивать с кем-то. Это неправильно. Всегда нужно сравнивать себя с собой вчерашним. Какая я была вчера и какая я сегодня. Вот это правильное сравнение. И успех – это начало. Вашей жизни, вашего бизнеса и ваших э, желаний, мечтаний, стремлений. А что дальше? Вы приняли решение, вы хотите красиво жить. Вы хотите, чтобы ваши дети красиво жили. Первое, знаете, что я делаю, когда ко мне приходят партнеры? Вот вчера у нас была чудесная встреча в Досках. Пришла ко мне э, женщина из глубины. Ну, то есть не моя первая линия. И говорит, ну как бы на консультацию, да, а, я спрашиваю, какой вопрос? Она говорит, да у меня простой вопрос, как построить команду? Я говорю, это здорово, хороший вопрос. А у меня тогда встречный вопрос, а зачем? Он такая сидит, глаза выпучила на меня, смотрит, как это, зачем? Зачем мы тут все команду строим? Я говорю, нет, подождите, зачем тебе строить команду? Зачем тебе? Ты же занимаешься, у тебя работа есть, у тебя семья есть. Зачем тебе команда? Что тебе это даст? Вот этот, кстати, вопрос, запишите его вот сюда. Это классный вопрос. Он людям всегда правильные ответы дает. И я сказала, какая у тебя цель? Есть цель у тебя сейчас, вот прямо сегодня? В какой ты цели идешь? Она говорит, да не знаю, нет вроде никакой такой цели особой. Ну, заработать хочу. Я говорю, интересно, это все хотят. А цель, цель конкретная есть? Она говорит, ну много хочу заработать. Я говорю, а много это как? Это как измеряется? Это вот столько? Или это вот столько? Как понять много? Потому что у кого-то больше кшерковато, у кого-то яхта коротковато И много для каждого свое, да? И вот, когда мы с ней стали разбирать, какая цель-то, она говорит, вы знаете, а я об этом-то и вообще никогда не думала. И вот выходит, что мы пришли в бизнес, мы хотим команды, мы хотим результатов, хотим больших денег, но мы даже цифру такую не знаем, какую мы хотим. Кто сейчас может поднять руку смелый и назвать смело свою цель? Вот кто смелый? Поднимайте руку и можете назвать. Вот девушка красивая первая. Говорите, какая ваша цель? Помогать людям и применять свои знания. Популяризировать себя. Ваша цель – популяризировать себя. Я вас уверяю, вы уже сегодня ее достигли. Сейчас в зале здесь более 100 человек. У нас на трансляции не одна сотня человек. Вы уже стали популярны. Поздравляю вас, вы достигли своей цели. Классный? Вы знаете, очень много зависит от формулировки. И я вам дарю такой образ. Я всегда люблю мыслить образами. И ими как бы вот стараюсь оперировать. Да? Потому что образы люди запоминают. Вот смотрите, когда вы садитесь в такси, вы таксисту что делаете? Ну, сейчас у нас приложение, когда приложения не было, мы что делали таксисту? Адрес говорили, куда мы хотим приехать. А вот представляете, я такая сажусь в такси и говорю, привезите меня, пожалуйста, туда, где я буду популярная, или привезите меня, где я буду счастливая, или где, где мы все будем вот, удовольствие получать. Как вы думаете, куда меня привезет таксист? Варианты паста, кто-то в лес отвезет, кто-то даже никуда не повезет, высадит, да? Очень сильно зависит от вашей формулировки. Завтра в 17.00 по МСК будет вебинар именно по цели. Но так как вы сегодня здесь, я хочу бонусом а, для тех, кто сегодня, да, а, немножко вот а, эту тему, прям а, дать ее верхушечку, да, самые такие азы и самые важные моменты. Смотрите, цель, она должна быть конкретной, измеримой, понятной. То есть, когда вы ее осуществили, должно быть понятно, чтобы очень просто понять, представьте, над вами кто-то там сидит и записывает все, и вы говорите, я хочу быть счастливой. Он такой сидит, говорит, а что сделать-то надо? Что сделать? Конкретику дай какую-нибудь. Вот, например, я хочу поехать в лес погулять со своим любимым человеком полчаса после рабочего дня тяжелого Конкретно? Эта цель осуществимая? Я могу ли сегодня осуществить? Да легко. Все. И тогда вот это вот понимание, коннект возникает, да? И нам начинает Вселенная помогать. Она говорит, так, они там в лес собираются, пробочки разрулим, потому что у них цель, они знают, что хотят. Так, пробок не будет на пути, да? А, так как они в лес собираются встретиться, так состоятся, чтобы они вовремя закончились, да, и люди добрались, куда хотят. То есть Вселенная начинает нам помогать. Но, ребят, пока вы хотите абстрактных вещей, счастья во всем мире, чтобы мои дети были счастливыми, безусловно, это здорово, это надо хотеть. Но это, к сожалению, неосуществимо вами конкретно. Первое, что нужно сделать сесть, обратиться к своему спонсору и сказать, пожалуйста, спонсор, удели мне время, проработай со мной целью. Я не знаю, я хочу денег, я хочу много чего, но у меня столько хотелось, это хороший, кстати, вариант, когда хотела много, хуже, когда человек говорит, я не знаю, чего хотеть. Вот это уже кому вот больше 16, как мне, они обычно говорят: да я уже не знаю, чего хотеть. С такими я жестко разговариваю. Я говорю, знаете, что? Вот кто в Новосибирске знает, берете такси. Доезжаете до Зальцовского кладбища, выходите, садитесь, с ребятами там беседуете, они им подскажут, как бы, они знают много чего. Посидите, подумайте, и у вас наверняка появится желание. Это вот тем, кто ничего не хочет. Да? Кто наоборот много хочет, тем лучше. Заведите толстую тетрадку, куда пишете все хотелки. Пишем, пишем, пишем, пишем. Потом берем какую-нибудь архиклассную хотелку, и начинаем ее превращать в жизнь. Как? Прописываем ее как цель. Я в июле месяце, вот вчера мы с женщиной расписывали, я в июле еду в Питер со своей семьей, лечу на самолете, отдыхаю в гостинице, две недели я буду в Питере, мне на это нужно денег 70 тысяч рублей, которые я заработала в статус 7. Понимаете? Конкретика? Конкретно? Срок есть? Понятно. И после того, как вот так расписана цель, ей понятно, зачем надо сегодня вставать, э, приглашать партнеров звонить, зачем надо делиться вот этим счастьем, что у нас там, тем ноль, да? Понятно, зачем тогда становится. Вот это тот самый вопрос, с которого я начала. А иначе непонятно. Я, когда мы начинали э, этот бизнес, э, ну, мы-то уже давно по будильнику не просыпаемся и а, ну, это, слава Богу, и я люблю поспать, короче говоря. Встаю я обычно не раньше, там, 12. Потому что мы живем по московскому времени, ложиться поздно. Так вот, муж, а, он обалдевал просто от меня, потому что я просыпалась в 6-7 он просыпается, заходит на кухню, я уже сижу с ежедневником, уже работаю партнером, нутрянку рассылаю, регистрирую, все там уже, процесс идет, он говорит, что происходит, что с тобой? А я над с такими глазами, ну да ты что, спать некогда, я не хочу спать, работать надо, команда растет. Вот когда такое состояние, это когда вас там ваша цель вставила, что вы спать не можете, Голь, правда же? Вы есть не можете, вы не хотите этого ничего, потому что... Партнеры же, команда растет, помогать надо. И вот на это состояние приходят ваши люди. Именно это состояние покупают партнеры. Вот на это, на ваш вот этот заряд, на эту батарейку цепляются ваши партнеры. Вот с такими глазами, когда вы. Знаете, мы с супругом э, уже несколько лет обучаем финансовой грамотности. Это наше такое как бы, хобби. И вот... Э, в этого проводим игру, финансовый денежный поток называется, может кто-то играл, ну, кто наши тут точно были играли. Так вот, на игре, ну, в детстве все, наверное, играли, Монополия, Менеджер 2000, да, вот. так, настольная игра, вот с бизнес таким, с бизнес-вариантом, да, так вот, там есть такой момент, когда человеку попадается карточка, он эту карточку берет, и там бизнес, и там этот бизнес нужно, можно купить, можно карточкой не воспользоваться, положить ее, а в правилах это не написано, да, то есть можно ее предложить кому-то из своих э, игроков, кто с тобой играет, да, за столом. И обычно, кто первый раз играет, никогда не пользуется этой возможностью, да. Кто уже там второй раз, третий, наблюдать так интересно за людьми. Берут карточку, знаете, что говорят? Ой, автомойка. 30% процентов, да, рентабельность, надо кому-то? Нет, не надо, ну ладно. Скажите, пожалуйста, вот такой бизнес вообще хочется купить, а так, причем, знаете, может быть классная карточка на самом деле, которая реально денежная, прикольная, но он этого сам не видит и предложить, соответственно, не умеет. И люди такие, да нет, конечно, не надо, понятно, что не надо. И был один раз был случай просто обалденный, когда человек берет карточку, она заведомо, как бы, ну, там понятно, что она не очень хорошая, он говорит, ребята, такой бизнес, да о таком только мечтать, продаю карточку за 50 тысяч рублей, а карточка, а сам бизнес стоит 40. Мы такие всего сидим, у нас глаза вот такие. То есть он продает карточку дороже самого бизнеса и покупает люди. И мы просто сидим такие ва вообще. Понимаете, вот это как раз к вопросу, как предложить, как уметь продать бизнес. То, о чем Александр говорит, это то, на что приходят наши партнеры. То, на что вот растет команда, на ваш заряд, на вашу бодрость, на вашу яркость. Я своим всегда говорю, ребят, вот какой вы хотите бизнес, подойдите к зеркалу и спросите себя, вот я хочу с таким лидером работать, я пойду в команду к такому лидеру, я подключусь к нему, я хочу, чтобы меня этот человек вёл за руку, обучал, помогал мне, да, ругал, наставлял меня. Вот такой человек меня вдохновляет, и если вы себе с уверенностью скажете, да блин, да это же счастье достанется кому-то, что такое, а? да, дорогой? Когда такое настроение, когда такой заряд, то и команда, и ваши люди тоже это чувствуют, они хотят. Они, знаете, как думают, блин, да, постоять рядом с таким человеком, мне уже мне уже больше ничего не надо, просто рядом постоять, подержаться за него. Вот так вот должно работать. Наш бизнес должен работать так, вы должны так выглядеть, такое состояние иметь. И такое, такие вещи транслировать, чтобы когда вы заходили куда-то, все люди такие, вау, это вот Маша зашла. Я так хотела ее увидеть, мечтала подойти к ней поближе, потрогать ее. Вот это круто, правда же? Кто хочет так? Да. Я хочу, чтобы э, все, кто сегодня здесь присутствует, чтобы ваша команда видела в вас вот таких лидеров, какими вы являетесь, раскрывайтесь, не, э, будьте уверены в себе, не бойтесь делать, делать, э, делать шаги, которых вы никогда не делали, потому что все когда-то у нас бывает впервые. Первая любовь, первые шаги у ребенка, первые ошибки, первые невзгоды, неудачи, первый миллион, десятый миллион, у кого-то скоро будет. И первый статус 7.0, и слава Богу, что он появился. Поэтому, друзья, желаю всем огромных успехов. И а, сейчас я хочу пригласить на эту сцену... Да. Закругляйся просто. Да, да, да. Все, хорошо. А, я хочу пожелать вам огромных успехов. Спасибо вам большое. А, сегодня творится история, это действительно так. Я вас поздравляю, что вы в нужное время, в нужном месте, потому что сейчас у нас время созидать, друзья. Спасибо. Аплодисменты, друзья, это день. Спасибо, Ребята, Ребят, у нас прошло чуть больше часа. Кто хочет на перерыв? Поднимите руку. Ну, кому-то надо, давайте, может, сделаем перерыв. У нас вторая часть будет самая мощная. Поэтому сколько времени надо? 10-15. Давайте, смотрите, на выходе шампанское налет, конфетки, водичка. И там все, все что нужно. 10-15 прерывов и опять стараемся. Далеко не расходитесь. Вторая часть будет самая мощная.